Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Прошу, проходите, располагайтесь. Может, вина? За знакомство, так сказать. С удовольствием. Прошу. Ваше здоровье, дорогая Зоя Федоровна. Можно просто Зоя. Так похоже. Мне очень жаль, Зоя. но мы разные люди. Я не чувствую близости. Я так понимаю, Степа, все наши выходные пошли прахом. Да, Костя, надо проверить дно береговой линии, может там где что-нибудь? Сейчас. Лейтенант, нужно чемодан отправить к нам в ФС вместе с телом. Ребят, середину реки проверьте дно. Отнеси пакет в лабораторию. Судя по фото из банка, Зоя Рыкова и есть наша погибшая. Что, неизвестно? 49 лет, жила одна в деревне Красной Дали, работала медсестрой в районной поликлинике. Что с ее телефоном? Э, мобильных номеров у нее не зарегистрировано. Кто ее наследник? Павел Рыков, 25 лет. Кстати, у него задолженности по кредитам на 600 тысяч. Mm. Думаете, у контрапупил тетушку, чтобы расплатиться с долгами? В плывущем по реке Чемодане найдены расчлененное тело женщины и дамская сумочка. Погибшая медсестра Зоя Рыкова, проживавшая в деревне Красные Дали. Ее единственный наследник, племянник Павел, должен банком 600 тысяч рублей. Ничего себе, красота какая. Прежде в рыковые личинки степлевой нематоды. Это же фитопаразит. А также следы прозрачного лака с черной краской конца XIX века. Угу. Что-нибудь еще? В пузырьке из ее сумки препарат для повышения потенции Ректаз. В виде порошка из капсул. Интересный набор. С обыском покончено. Да, я тоже закончил, можем ехать. На нас ключей из сумки Рыковой, два ключа от ее дома. А третий? А третий от какой-то другой двери. И причем он практически новый. Пойдем. Поехали. Да вы чего? Я, я тетю Зою любил. У вас есть долги? Да, конечно. Но сейчас у всех долги есть. Кредиты сплошные. Подсадили, понимаешь, народ на кредитную иглу. Вот все хотелки свои распустили. Я именно об этом и говорю. Да, нет, ну вы чего? Я, я зарекся, я расплачусь, и все. Это не жизнь вообще. То есть наследство тети вам было бы очень, кстати. Деньги всегда, кстати. Ну я же не душегубец какой, ну в самом деле. Я работаю, все нормально у меня. Фу, конечно. У вашей тети был мобильный телефон? Да, конечно. Сейчас у всех мобилы есть. Каким номером она пользовалась? Вот. На кому оформлен этот номер? На меня. От какой двери вот этот ключ? Не знаю. Понятно. Смерть наступила неделю назад от удара твердым предметом. На предмете был угол 90 градусов. И перед этим она получила еще один удар по затылку. Судя по форме раны, мне кажется, той самой тростью с набалдашником, которую вы нашли в реке. Понятно. Тело расчленили после смерти, причем разрезы точные и ровные. То есть, преступник, не впервые расчленел труп. Ну, такого заключения я дать не могу, но у него определенный есть некий навык. В течение последнего года телефон рыковый локализовался именно в этом районе на улице генерала Капитонова. Так. Среди ее контактов множество созвонов с неким Артемом Крайсковым, который проживает именно там. Что о нем известно? По нашей линии ничего. Пенсионер, 72 года. Пять лет назад развелся с женой. Данилов и Лисицин к нему уже поехали. Артем Станиславович нет дома. А где он? В больнице. А вы ему кто? Невеста. Документы, пожалуйста, предъявите. Да. Степа, Да смотри, третий-то ключ на связке, Рыковой, от этой двери. Толик, давай-ка за понятыми. Давай-давай. Пожалуйста. Спасибо. Поехали, Öyle... приступаем. Личинки нематоды из ящика для картошки. Родственница личинок с волос погибшей. На углу тумбочки для обуви. Ее кровь. Значит, ее убили здесь и спрятали в ящике для картошки. Так вот, ты чем занимаешься в рабочее время? Тихо-тихо, не надо этих сцен. Я удаленно подключился к ноутбуку Красикова. И что? Решил посидеть на сайте знакомств без Беспалео? Это не я, а Красиков сидел на сайте знакомств. Красиков? Ему муж 72. 72, не 72. А с невестами у него проблем не было. Да ладно. Он регистрировался на сайте пять лет назад, сразу после развода. Знакомился с 40-летними провинциалками, приглашал их в гости. Я совсем один и сильно болею. Мне нужна женщина, которая будет жить со мной как жена и заботиться обо мне. А потом я оставлю ей свою квартиру, по наследству. Ну что, хорошее, честное предложение. Красиков тоже так считала. Между прочим, выйти за старика с квартирой, желающих оказалось немало. Между прочим, за пять лет он сменил четыре невесты. А остальные невесты живы? В смысле? Может, он убивал тех, кто ему не подошел? Типа синяя борода? Голубая. В смысле? Синяя с сединой. что-то в груди ноет. Ваш лечащий врач считает ваше состояние удовлетворительным и дал разрешение на проведение допроса. Да что он понимает, этот врач? Вам знакомы эти вещи? Да. Это моя трость, мне ее на юбилей подарили. А вы убили вашу бывшую возлюбленную? Да вы что? Нет, конечно. Ой. Когда увидели ее последний раз? Неделю-две назад. При каких обстоятельствах? Встретились на улице. Случайно. Артем! Артем! Привет! Как у тебя дела? Зоя, что ты тут делаешь? Я по делам ходила. У меня тут подруга работает. Я тут чай пила. Все понятно. Ну, как ты себя чувствуешь? Да все хорошо. Как со здоровьем. Я не знал, что у Зои есть ключи от моего дома. Я сменил замок после того, как расстались. Почему вы с ней расстались? Она хотела замуж. А я не собирался жениться ни на Зое, ни на ком-то еще. А что вы собирались? Да, слушаю. Мы э, нашли всех невест Красикова. Ага, все живы, здоровы и страшно на него злые. Амелина сейчас их допрашивает. Так и сказал? Значит, вы обманывали женщин, обещая им свадьбу? Ну, обманывал. И что? А как поступили со мной? И как же? Мы с сорок лет женой жили душа в душу. А пять лет назад у нее случился инфаркт. Она казалась такой хрупкой, такой слабой. Я ее выхотел, поставил на ноги. И что? Она взялась за свое здоровье. Занялась танцами скандинавской ходьбой. И ушла к своему партнеру по танцам, заявив, что я ей за 40 лет остачертел. Этот Красиков просто монстр. Морочил невестам голову, обещая жениться и квартиру в наследство. И? И бедные женщины изо всех сил старались ему угодить. А через год он заявлял им, что они разные люди, и их встреча была ошибкой. Отправлял невесту домой и менял замки. Мне нравится этот дед. Thank mm -hmm. you. В шкафу 5 коробок с новыми замками. На коробках, замках и ключах отпечатки Рыковой. Во всех комплектах не хватает по одному ключу. Видимо, Рыкова пока здесь жила, нашла эти замки, но и по одному ключу от каждого замка забрала на случай смены. Банки. А, это гипертонический сбор. Артем пьет его от давления. Откуда в нем средства для повышения потенции? Что? Ну, да, здесь присутствует препарат для повышения потенции Риктас. Как он здесь оказался? Да я, я просто первый раз об этом слышу. А кто еще пил сие снадобье? Никто, только Артем. Я запросила в больнице анализа Красикова. Так вот, сердечный приступ у него случился из-за передозировки ректасом, который категорически противопоказан при его повышенном артериальном давлении. Значит, Рыкова травила Красикова. Наверное, она пришла под сыптивым препарат, но Красиков оказался дома и тюкнул ее тростью по голове. Рыкова упала, ударилась о тумбочку для обуви и умерла. Красиков расчленил тело, упаковал в чемодан и выбросил в реку. Если бы Рыкова хотела смерти Красикова, она могла бы выбрать более действенный препарат. Mm. Ну, тогда чего же она хотела? Может, скомпрометировать его новую невесту? Точно. Типа, долговой нужно было много секса, и она опаивала Красикова ректасом. Не знаю по поводу убийства, но я абсолютно уверена, что тело в реку выбросил не Красиков. Почему? На коже Рыковой нет следов гнилостной мацерации. Температура воды в реке... Плюс 13 градусов. Значит, труп попал в реку не позднее четырех суток назад? Именно. Да, Красиков в это время был уже в реанимации. Может быть, тело утопило долгого? Женщина? Ха! Это хрупкая женщина. И тело вполне могла разделать. До переезда к Красику она жила в городе Пши и работала в поварих и в тюрьме. ФС расследует убийство Зои Рыковой. Выясняется, что она была убита в квартире своего бывшего возлюбленного Артема Красикова, который бросил Зою два месяца назад. Подозревают, что Зоя тайно добавляла Красикову в гипертонический сбор препарат для повышения потенции, чтобы дискредитировать его новую невесту Эльвиру Долгову. Возможно, именно Долгова избавилась от тела Зои. Можете молчать и дальше, если вас не пугает обвинение в убийстве 10-15 лет тюрьмы. Молчите. Артем попал в реанимацию. Меня к нему не пускали. Через два дня я почувствовала в квартире запах. Рядом лежала трость Артема. Я сразу узнала Зою, мою предшественницу. В последнее время она то и дело, якобы случайно, попадала с Артемом на глаза. И что было дальше? Я подумала, что она домогалась Артема, и он ее убил. А труп спрятал в кладовке в ящике, чтобы потом от него избавиться. Но от стресса ему стало плохо, и он попал в больницу. И что вы сделали? И не могла допустить, чтобы Артема посадили за того, как он на мне женится. Я купила чемодан. Разделала тело, сложила в чемодан и бросила в реку. А потом несколько раз вымыла ванну с хлоркой. <связь> Сведов крови нет. Да, значит, долгого тщательно убрала ванную, а полочку для обуви хлопкой не обработала. Почему? Ну, может, потому что не знала, что рыкова в него убилась. Значит, она говорит правду. Разрешите, Галине Главное. Да, Оксана, заходи. Я нашла в пробах и заинтересовали Красикова. Следы. Можно? Да. Следы такого же лака, как и на теле Рыковой. Так. Но на Рыковой были частицы только со следами черной краски. А на Андресуле черный и красный, тоже очень старый. Причем в красной краске есть следы мужской крови. Судя по сводкам, месяц назад из Грошского исторического музея пропала лаковая шкатулка с портретом Варвары Гнедич, любимой фрейлины, императрицы Марии Александровны. Я об этом слышала. Так вот, шкатулку к Варвары изготовил любимый художник, императрица Плужин. Он был Влюблен в Варвару, увлекался магией и добавил в красную краску свою собственную, по слухам, заговоренную деревенской бабкой кровь. И что, помогло? Вы будете смеяться, Галина Неголовна, но получив подарок, Варвара бросила своего жениха и сбежала с Плужином. И даже вышла за него замуж. Мистика какая-то. Ну, дело, конечно, не в этом. Кровь здесь не при чем. Скорее всего, Плужину просто удалось очаровать Варвару, пока она ему позировала. Эта версия намного правдоподобнее. Во время революции Плужин с Варварой эмигрировали в Америку. Возможно, Красиков с Долговой похитили шкатулку. А Рыкова со своей слежкой рептасом их спалила, поэтому они ее убили. Или Красиков похитил шкатулку вместе с Рыковой, а потом избавился от сообщницы. Или так. Ну где тогда сама шкатулка? По оценке экспертов, примерная стоимость шкатулки около двухсот тысяч долларов. Денег у Долговой с Красиковой не нашли. Но это, конечно, ничего не значит. Алло, Костя? Куда это ты собрался? В город Грош. Замненько, знаешь ли. Мечтал посетить тамошний исторический музей. Уверен, ты получишь истинное удовольствие и массу новых впечатлений. Не сомневаюсь, а ты пока меня не будет. Проверь контакты Долгова и Красикова и попытайся найти человека, которому они могли загнать шкатулку. Как скажешь, батюшка отца? Я эту шкатулку в глаза не видел. А улики говорят обратное. Я ничего не знаю об этой шкатулке. Никогда не была в городе Грош. Я проверил всех коллекционеров, которые когда-либо интересовались работами Плужина. А в столице таких шестеро. Нужно с ними со всеми побеседовать. Возможно, кому-то из них предлагали купить шкатулку. Коллекционер Жданов из этого списка проводит очень много времени за границей. Очень ценная информация. А восемь дней назад он приехал в Россию, как раз накануне смерти Рыковой. М -м -м. Вот с него и начнем. После этой ужасной кражи. После этой ужасной кражи. Нас всех лишили премии. Гульнара Игнатовна, я вас понял. Это безобразие! Произвол! Правую руку, пожалуйста, дайте. Я буду жаловаться самому. Угу. А на этом стуле сидел лицеист Зуйков, который учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Зуйков обожал наш город, он даже посвятил ему оду. К сожалению, она не сохранилась до наших дней. Цуйков жоп все свои сочинения после того, как прочел Евгения Онегина. Учтите, я этого так не оставлю. Я позвоню министру, и он разнесет вашу шарашку. Под вашими ногтями обнаружены микроследы лака с красной краской, в которой содержится кровь Плужина. Этого... Не может быть. Я мою руки по нескольку раз в день. Где шкатулка? Не знаю. В вашей квартире будет произведен обыск. Галина Николаевна, нашел я шкатулку в тайнике в квартире Жданова. Поверьте, я не знал, что она краденая. Я купил ее в воскресенье на барахолке. Я каждые выходные туда хожу. У кого купили? У какого-то мужика. Именно в этом шкафу прятался граф Арсентьев, внучатый племянник Радищева, спасаясь от мужа своей любовницы, который был известен своим горячим нравом. Позвольте. А почему сигнализация не сработала? А, а, она у нас только по контуру, на дверях и на окнах. А на экспонатах ее нет. Вся шкатулка покрыта мелким кракелюром. Придумают же иностранных слов для обозначения таких простых вещей, как мелкие трещинки на лаке и краски. Ну, зато теперь понятно, почему лак осыпается и шкатулка везде оставляет следы. Что еще нашла? Нашла крошечную чешуйку белого акрила с ногтей без ДНК. Ну, не у Рыковой, ни у долговой. Акриловых ногтей нет. Нужно проверить ногти всех знакомых женщин Жданова. Прекрасная мысль. В контактах Жданова и больше сотни. Когда это нас останавливало? Давайте пройдем в нижние этаже. А что вы тут делаете? Так нельзя, это же экспонат. Конечно, экспонат. Вы знаете, что вы сами подсказали вору, где можно спрятаться? Я? Вы, вы своими рассказами, браташка, про любовника. Стул! Тихо! Не надо так нервничать. Давайте, присядьте. Оп! Оп. Это стул, Амушки Лавровой. Она была первой любовью декабриста Юдина. У них были удивительные отношения, чистые, искренние. А позже Юдин назвал свою дочь ее именем. Скорая? Я нашел в шкафу в микрочешуйке лак со шкатулки. И пота-жировой след ранее судимой Марьяны Сомовой. Ну... Скорее всего, салба. Марьяна Алексеевна Сомова 45 лет отбывала срок за кражу в тюрьме города Пши. Где работала повариха Эльвира Долгова. Совершенно верно. Полгода назад Сомова освободилась, вышла замуж и устроилась на работу. Судя по фотографии в ее соцсети, Долгова была у нее на свадьбе. Последний раз я видел Марьяну около месяца назад. При каких обстоятельствах? Встретились у дома случайно. Да и на собеседование была в соседнем доме. Домработница устраивалась. Взяли? Взять-то взяли, только я сама не пошла. Оказывается, у хозяйки три собаки, а я на такое не подписываюсь. Жалко, так бы чаще виделись. ну ты шикарно выглядишь. Элька, слушай, ну а похудела, похорошела, блеск такой в глазах, а? Ну сразу видно, ах, столичная а. штучка. Да ладно, пойдем ко мне Ну вот мы поболтали около часа, и она ушла. Обязательно нужно есть горячее. Галина Николаевна, я нашел связь. Ну, я тебя внимательно слушаю. Бабушка, Коллекционера Жданова жила в одном доме с артисткой Осокиной, а у артистки Осокиной 6 лет назад Марьяна Сомова работала домработницей. Валь, извини, мне работать надо. Пойдем. Галь, Галь, ты куда? Галя. Акрил, найденный на украденной шкатулке, идентичен акрилу с ваших ногтей. В съемном гараже вашего мужа был найден пакет с шестью миллионами рублей и на купюрах, и на пакете, отпечатки пальцев Жданова. На ваших ботинках замытые следы крови Зои Рыковой. Мне повезло. мне, Как говорится, фортуна не тем местом повернулась. Это вы украли шкатулку из гузея и убили Зою Рыкову. шли в музей, спрятались в шкафу, дождались ночи и подменили шкатулку. А утром, когда музей открылся, ушли. Вы допускали, что полиция может на вас выйти. Поэтому вы случайно встретили Долгову и напросились к ней на чай. Стой, 20 минут и все готово. Главное, чтобы я были не перезревшие и не очень сладкие. А можно я квартирку посмотрю? Ну, конечно. Так интересно. Смотри, смотри. Но Жданова не было в стране, и вам пришлось дождаться, пока он вернется. Через месяц Жданов вернулся, и вы решили забрать шкатулку. Дождались, когда Долгова с женихом уйдут, открыли дверь и полезли на адресоль. Но тут внезапно появилась Рыкова, которая тоже ждала, когда никого не будет, чтобы подсыпать Красикову лекарства. убивать эту тетку, она упала неудачно. Это было непредумышленное убийство. После того, как вы сбежали и спрятали тело в ящике с картошкой, говорить о непредумышленном просто смешно. Ну, давайте посмейтесь. Артем? Артем, ой, как я рада, что все уже, все наконец, закончилось. Мы можем с тобой спокойно вернуться домой. А правда, что ты зою? Спилила. Так я ж подумала, что это ты ее убил. Ты не переживай, мне больше условный срок не дадут. Эль, ты меня извини, но тебе придется поискать другое жилье. Как? Мне очень жаль. Но мы разные люди. Я не чувствую близости.